Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать бант из репсовой ленты с градиентом. Размер этого банда около 10 сантиметров. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится зажигалка, иголка с ниткой, и конечно же клеевой пистолет серединку банта я украсила уже готовой отделкой наклеила ее на репсовую ленту шириной 9 мм и длиной в 11 с половиной сантиметров репсовую ленту я уже разрезала на квадраты со стороной 4 сантиметра. Сделала 11 квадратов и понадобилось мне, этой лентой, 44 сантиметра. Квадраты я разложила на две группы. И вы видите, у них розовая лента с правой стороны и с левой а из этого квадрата я буду делать основу для банта вот такую. Каждая половина банта состоит из 5 кусочков, из 5 отрезков. Но ну, сейчас будем делать все по порядку. Из этих отрезков я сделаю вот такие детали. На них вы видите на одной детали розовый уголок снизу, на другой сверху. Я беру квадрат и начинаю шить по диагонали от розового уголочка. Делаю 10 уколов и мой. Теперь я нитку туго стягиваю. У меня получается два листика. Я их вот так пальцами сжимаю к центру. Теперь иглой прокалываю с одной стороны весь слой и иглу вывожу к центру. Нитку закрепляю. Это делаю дважды. Можно даже попасть в одно и то же место. Так будет легче делать. И у меня получается вот такие два лепесточка. Розовый лепесток вверху. Теперь сделаем таким образом, чтобы розовый лепесток был внизу. Здесь я шью от зеленого уколочка. Тоже по диагонали делаю 10 уколов иголочкой. Если у вас толстая игла, то конечно такую толщину тяжеловато пронзить. а более тонкой иглой это сделать гораздо проще. Вот я хочу еще раз вам показать, что я не насквозь прошиваю все весь слой, а только вот выхожу иглой к центру и еще раз в это же отверстие завожу иглу и тогда не так тяжело это сделать а раскладываю стопками квадраты для того, чтобы сделать одинаковое количество нужных лепестков. Таким образом, я не запуталась и все сделала правильно. Теперь я буду делать 4 пары по два лепесточка. Но у меня будет две пары у которых зеленые лепестки будут в центре. Я их складываю вот так бок к боку. Здесь выравниваю уголки, чтобы они были примерно на одном уровне по внешнему контуру. Наношу клей примерно в центр. И подклеиваю две детали. И делаю еще одну такую деталь. Это будут крайние детали бантика. Вот я их так и кладу. А теперь я сделаю две пары деталей, у которых в центре будут розовые уголочки. И остаются у меня двойные лепесточки, которые я пока мест не трогаю. Но это еще не все. Теперь я немножечко скорректирую эти детали. Вот я подклеиваю еще лепестки по центру. Ну, чтобы красивее это все выглядело. И бант смотрелся более симметричным. Подкорректировала я детали, а теперь я буду их собирать между собой. И вот таким образом, накладывая одну поверх второй, я их приклеиваю. При этом вот эти уголки у меня выступают. Я стараюсь сделать так, чтобы это было одинаковое расстояние. Клей наношу по центру и пошире. И приклеиваю деталь. Теперь сделаю основу. Я сворачиваю этот кусочек в четверо. Проклеиваю отлитной край. И теперь этим кусочком я перекрою место склеивания. Теперь здесь я смотрю, как выглядит мой бантик будущий. И решаю, что здесь тоже нужно Уголочки эти закрепить. Все это делаю горячим клеем. И вот теперь я ставлю двойной бантик. То есть двойной лепесток. И таким же образом приклеиваю Вторую половину бантика. С этой стороны тоже делаю коррекцию. И остается последняя деталь. Теперь я приклею ленту и обработаю таким образом серединку. Сейчас же можно поставить либо зажим для волос, либо ободок. Этим бантом можно украсить повязку для волос, панаму или шляпу. Расправим все лепесточки. И наш бантик готов. Размер этого бантика получился 9 сантиметров. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна вам за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Получился у меня такой бантик. Получится и у вас. С вами была Ирина. и До новых встреч!